Всем привет! Очередной обзор по аирдропам, который я выкладываю в телеграм-канале. Ссылка на него в описании. Я не размещаю там ссылки на каждый пост по дропам. Здесь несложно колесико мыши пролистать вверх. А то были жалобы. Нужно на каждый дроп отдельную ссылку вдавать. Итак, первая у нас идет раздача 8 NFT. Через блок-то валит у кого нет аккаунта, скачиваем, устанавливаем кошелек, регистрируем аккаунт, дальше переходим по ссылкам, по каждой в отдельности. Вот, например, с мобильного телефона открыли, привязали кошелек, блок-то, пролистали вниз, здесь будет кнопка Claim. Жмем ее, потом нужно нажать еще одну кнопку Approve, в блок-то валит, по-моему. И на этом все. Повторяем действия на оставшихся семи сайтах. Клеймим бесплатную NFT от Coinbase. Здесь устанавливаем расширение в браузер. Вот такое. Регистрируем аккаунт. Дальше заходим сюда. И через кнопку Claim забираем картинку. Дальше. Геймпад раздает токены на 5 долларов. Минимальный вывод, обратите внимание, 12,5 тысячи монет. Это меньше раздаваемых. Я решил так, поделиться с вами, а там как хотите. Я забрал монеты, сколько дают. И на этом все. Можно еще дополнительно зарабатывать, играя в игры. В этом я не разбирался. Я забрал минималку, сколько тут дают. Может быть со временем цена монеты будет больше, а минималку уменьшит такое происходило знаю на личном опыте так вот кстати посмотрите скрин для какого-то задания Я тут оставил а привязать кошелек 1000 монет дают подписаться в 2 телеграмм два раза по 500 монет вот такого плана задания и решил не пропускать раздачу от биржи BitMart здесь хоть и на 3000 участников рандом но может быть повезет судьба улыбнется что необходимо сделать регистрация на бирже BitMart подписаться на 2 Telegram дальше подписаться на два вот этих вот твиттера и сделать ретвит этого поста с тегами трех друзей в самом верху после того как сделали ретвит Ищем свой пост, нажимаем на дату-время, чтобы он открылся в отдельном окне. Делаем скриншот вашего ретвита. Открываем Google форму, вводим Twitter юзерным, Telegram юзерным символом собака. Указываем BitMart UID. И загружаем скрин ретвита. Жмем отправить. Остальные можете посмотреть, аэрдропы. Еще есть раздача с общим пулом. BitTorrent. Здесь обращаем внимание, кошелек Tron нужен. Еще две NFT. Также от блок-то. На сайте флот Flow. Ссылка будет в описании на мой телеграм. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Всем спасибо за внимание. Пока.